Павел и Ольга знали друг друга с детства, можно сказать рождения. Они будто чувствовали, что знают друг друга всегда, всю жизнь, а может быть и раньше. Никто из них не помнил, когда они впервые встретились, познакомились. Ведь все это происходило в раннем детстве, когда Паша и Оля были еще совсем малышами. Красивая девчонка с пышными бантами на голове и серьезный мальчик со светлыми волосами постоянно гуляли вместе. Вместе играли во дворе и разлучались только на ночь, когда родители забирали их домой с улицы. И они жили в ближайших друг к другу подъездах одного дома. В детском саду они сидели буквально на соседних горшках. В общем, сама судьба как будто предназначила этих двоих друг другу. Как тут было не влюбиться? Мальчик с детства хотел быть военным, как его отец. Поэтому он уделял много внимания своей спортивной подготовке. Дети также часто играли в войнушку, где Паша был бравой воякой, а Оля медсестрой, которая спасала его. В школе, конечно, они пошли в один класс и сидели за одной партой. С первого дня парочку окрестили женихом и невестой. Однажды Оля попытался подергать за косу другой мальчишка, но его сразу же со стока осадил Паша. Поэтому он был доставлен директору школу, который к тому же позвонил отцу парня, выдернув того с работы. Паша честно объяснил, как это было, и директор долго говорил, что драка в школе неприемлема, То, если это повторится, то они могут выгнать Пашу из школы. Однако Паша все равно считал, что он прав, и не понимал, что плохого в его поступке. Ведь он заступился за девочку, которая ему нравилась, и пересек дальнейшие группы выпады в ее сторону от других пацанов. Во время этого длинного монолога Паша смотрел спокойно и прямо в глаза директору и не моргал и не отворачивал взгляда. Отец тоже спокойно выслушал речь руководителя школы, обещал позаботиться о сыне и самостоятельно разобраться с ним. «Мы уходим», — сказал отец. Паша уже мысленно готовился к скандалу, но отец просто поспешил пожать ему руку, оказавшись за пределами директорского кабинета. «Молодец! Это то, что ты и должен был сделать!» сказал он, улыбаясь и выходя из школы вместе с сыном. В отцовских глазах и голосе читалась гордость за Павла, ведь парень рос достойным будущим мужчиной. Паша и Оля по-прежнему оставались не разли вода. Время шло, они становились старше, и уже все больше становилось понятно и окружающим, и им самим, что их отношения от них не просто дружба. Чувства давно перестали быть чисто приятельскими, пробуждая в сердцах новые нежные эмоции». Мальчик показывал отличные результаты не только по физкультуре, но и по всем другим предметам, ведь в жизни на войне могут пригодиться все возможные знания и умения. Интеллект и начитанность не менее важны для будущего офицера, чем умение подтягиваться и стрелять. Так вполне справедливо полагал парень. Паша хотел первоначально поступать в суроводское училище, но потом отказался. Он сказал, что хочет, как и папа, пройти путь в военной карьеры самых низов. Добиваться всего и всегда самостоятельно. Таковы были его приоритеты и мировоззрения самых ранних лет. Оля поддерживала своего друга как могла. На душе всегда надеялась, что Паша изменит свое решение. Она даже не могла представить себе жизнь, в которой он будет далеко от нее. А ведь жизнь жены военного – это постоянные разлуки с любимым. Стрессы, переезды и нервотрепка. Какое тут может быть тихое семейное счастье? Первый скандал на эту тему произошел, когда ребята уже оканчивали школу. В конце занятия они вместе готовились к экзаменам. Павел внезапно спросил Олю. «Куда ты собралась поступать?» Девушка только выдохнула. Она всегда пыталась отложить этот разговор, но, видимо, пришло время. Она знала, что последует за ее ответом на Пашин вопрос, но пока не знала, что с этим делать. «Я хочу пойти на врача», — она ответила с дрожащим подбородком и подняла большие грустные глаза на любимого. «А ты, Паш...» С надеждой девушка взглянула на парня. «Ты же знаешь, куда. Я говорю об этом с детства», ответил парень, нахмурившись, смотря на девушку и буквально заглядывая ей прямо в душу. «Ты подумала обо мне? Как я буду жить здесь без тебя?» Оля не выдержал своих душевных переживаний и прямо выплеснула Паше то, что накопилось внутри. Теперь она уже не пыталась скрыть дрожь в голосе и слезы. «Оля!» Армия это же всего два года, я буду встречаться с тобой, когда будут выходные. Тем временем ты станешь лучшим на свете врачом. Мой отец всегда говорил мне, что лучшие офицеры рождаются из обычных солдат. Привел Вески на его взгляд доводы Паша. В то же время я таким образом проверю тебя. Вдруг ты найдешь кого-то сразу, добавил он. Оля не сразу поняла, что подразумевает молодой человек, а когда поняла, это ее огорчило и расстроило. А когда поняла, это ее огорчило и расстроило. «Глупо», – обижно сказала она, но при этом крепко прижалась к Паше. Потом они просидели несколько минут, обнявшись. Ссора была исчерпана, так и не перерастя в скандал. Они оба окончили школу золотыми медалями. Проведя все время вместе, прежде чем будут поступления и призыв, молодые люди поняли, насколько сильно они любят друг друга. Родители убедились, что ребята настроены серьезно, а значит, точно будут вместе, и им это нравилось». Паша вошел в отряд ВДВ. Там он оказался способным молодым человеком. Во время службы у него все было в порядке. Руссководство восхищалось, сослуживцы уважали, поэтому его быстро повысили до сержанта. Оля уходила в учебу с головой. Она всегда приходила к Паше на свидание, если это было возможно, и часто в гости к его родителям. В общем, она была образцовым примером девушки, ожидающей парня из армии. Она беспокоилась, а Паша ждала каждых новых встреч с нетерпением. Но однажды произошла беда. Во время тренировки по прыжкам с парашютом Паша попал в сильный воздушный поток, поэтому приземлился очень тяжело. Его отправили в больницу, позвали родителей. Оле не хотели говорить, что случилось с ее любимым. Но когда она пришла к Пашиным родителям, то поняла все. Их дома не было, и телефон не ответил. Ольга сразу же, как могла, навестила своего парня в больнице. Объяснив свою позицию декану, она отправилась к любимому. Руководство учебного заведения вошло в положение девушки и позволило ей не посещать какое-то время занятия. Она проводила почти все свое свободное время с Павлом. Врачи сказали, что состояние молодого человека тяжелое, но стабильное. Он очнулся через несколько дней и обнаружил, что ноги не ощущаются, а родители стоят рядом с мокрыми глазами и громко вздыхают. Он сразу же догадался, что его мечты рухнули, потому что теперь ему не было места в вооруженных силах. Внутри себя он был сокрушен возмущением и страхом от того, что произошло. Ему не хватало силы и воли, чтобы справиться с подступающим отчаянием. К тому же больше сломанной карьерой его волновали отношения с любимой. «Как они будут жить вместе? Захочет ли Ольга связать свою судьбу с инвалидом? И имеет ли он сам право обрекать любимую на такое?» Эти мысли не шли из головы Павла. Девушка тем временем стала приходить реже и реже. Сесси, с пониманием говорил Паша, пытаясь, наверное, обмануть в первую очередь самого себя. Он старался не показывать никому, что ему отчаянно не хватает поддержки, и прежде всего от любимой девушки. Однако причина не была не в сессии, так как Оля закрыла почти все предметы автоматом благодаря ее отличной учебной работе. Она была под постоянным давлением своих моральных терзаний. Одногруппники пытались поддержать девушку, потому что знали о травме ее любимого человека, но все понимали, что про такой болезни снова начать ходить нереально. Тяжелые мысли мешали Оле думать здраво. Друзья предложили оставить парня, потому что она еще молода, найдет кого-нибудь. Голова девушки разрывалась от тяжких сомнений. Родители тоже думали об этом, но не осмеливались принять решение о таком разговоре. В результате Оре решилась все-таки поговорить с Павлом на чистоту. «Ты знаешь, что я люблю тебя. Но что будет через год такой любви? А через два?» Она плакала над своими собственными словами. Паша согласилась расстаться. Он знал, что ему будет тяжело, но не хотел этого показывать. После еще нескольких слов девушка убежала. Вскоре к Пашу, как к сложному клиенту, приставили Кристину. Молодая аспирантка сразу понравилась ему, но не как девушка, как специалист. Она упрямо и настойчиво помогала Павлу поправиться всеми возможными способами. И в какой-то момент старания возымели успех. Паша смог шевельнуть пальцем на ноге. Сначала он не поверил сам себе, но вскоре повторил проделанное. Родители прибежали, услышавшись с коридора удивленные возгласы парня, и чуть ли не начали плакать от радости. Они были даже немного счастливее самого человека. Кристина знала, что Паша нуждается в поддержке. Спустя какое-то время она помогла ему встать. Он попытался ходить, хотя другие врачи были пока что против. И в какой-то момент он смог сделать несколько неуверенных шагов, но сразу же упал в руки Кристины. Он поцеловал ее, повинуясь внезапному порыву, но сразу же пожалел об этом. Однако девушка не отпустила его и сама поцеловала. Через несколько месяцев Паша вернулся домой. Он лежал на кровати, когда позвонили в дверь. Он встал и пошел посмотреть, кто это. Ольга была там. «Это правда? Я видела, как ты самостоятельно выходил из машины. Прости меня, давай начнем встречаться снова» говорила девушка сквозь слезы. Но Павел только отрицательно помотал головой, ведь у него уже был кое-кто, кто мог поддержать его в любой ситуации, на кого можно было положиться. А вот Вольге он не был уверен, что они оставит его вновь в трудное время.